Привет, гость моего канала. Меня зовут Макс Саныч. На этом канале ты услышишь мои акаризмы или цитаты дня. Я сочиняю на ходу, пишу стихи, пишу книги. В разделе о канале смотри ссылки на мои каналы и переходи по ним. Подписывайся на канал. А сейчас моя цитата дня. Ивей шутки, ивей их. Пока другие разворовывают страну. Подписывайся на канал. Сувашука и Макс Садыч.